Здорово, бандиты. Сегодня у нас очень необычный эфир. Обычно мы говорим про заработок в интернете, но сегодня у нас заработок в офлайне, заработок в реальной жизни. Реальная жизнь существует. И у нас специалист по заработку в реальной жизни. Представься. Да. Здорово, строится. ребят. Меня зовут Никита. И я часто меняю работу. Очень часто. Поэтому довольно много опыта набрался в этом деле. Наверное, тебя выгоняют просто. <смех> Не, я предпочитаю думать, что я сам ухожу. Ну, все вы, все вы так думаете, знаешь, челюсть плохое, там еще кто-то плохой, на самом деле выгоняют. Mm -hmm. Ну, возможно, возможно. А, ладно, Пандос, вопрос к тебе можно сразу? Ну, только если такой, знаешь, сексуальный. Сексуальный вопрос. <смех> сегодня, я, сегодня я в таком э, виде, что я только на сексуальные вопросы готов отвечать. Я, я Даже я тебя боюсь сейчас прям. Ладно, вопрос такой, значит, у тебя канал «Начинать интернет-бизнес с нуля», вот ты рассказываешь о том, как с нуля начать бизнес, но э, что будет быстрее и насколько быстрее и успешнее раскрутится проект э, человека, имеющего, скажем, 20-30 тысяч рублей, да, первоначального капитала, и человек, который вот прям полностью с нуля, с чистого начинает. Лучше, если 20 тысяч долларов у человека есть, но, тем не менее, безусловно, когда у тебя есть деньги, ты можешь больше избежать ошибок. Например, ну, грубо говоря, да, купив какую-то консультацию, с кем-то пообщавшись, ты можешь избежать очень больших ошибок. Купив какой-то обучающий курс, ты можешь чему-то научиться уже на старте и, ну, быть сильнее конкурентов. Купив рекламу, ты быстрее растешь. Конечно, хорошо, когда есть стартовый капитал. То есть, смотри, устроиться в какой-нибудь МакДак, да, эти 20 тысяч заработать за месяц, уволиться и начать в YouTube бизнес все-таки в резонной идеи. У меня был бешеный чувак в личке ВКонтакте, который хотел кредит взять, чтобы открыть YouTube канал. Слава богу, я его отговорил. То есть, даже настолько. Люди настолько не готовы идти работать в офлайне, настолько uh -huh. не готовы поднимать свои жопы. Они, знаешь, хотят только, что в интернете им сразу деньги посыпать, спанда дай денег. Но это это классика. Согласен, согласен, и рад, что, мы, что ты меня поддержал. И сразу тогда, ребят, первый совет тем, кто все-таки решил э, вот так вот в офлайне подзаработать, устраивайтесь либо в первых числах месяца, либо в 15-16 числах месяца, и при таком раскладе, да, первый аванс получим уже через три недели работы, то есть бабки уже через три недели придут. Потом А от аванса... если, если 15 подожди, 1 числа я понял, а почему 15 uh -huh. А А два, дважды в месяц даю зарплату. А то есть там зарплата авансом? Это, это по закону так дважды в месяц, поэтому почти везде так и дают. Вот, это официальное и... трудоустройство, а если неофициальное? Неофициальное трудоустройство у меня плох... плохое, скажем так, к нему отношение, потому что я несколько раз уже на этом полетел и вот, на... я живу в Москве, и у нас здесь это не приветствуется. Я не знаю, как это там в других провинциальных городах, может быть там. А Обычно... если серая зарплата, то есть тебе часть так, часть так? Все... блин, э очень проблемно с этой серой зарплатой. Во-первых, ее не платят, задерживают на два месяца спокойно. Вот Везде, где есть серая зарплата, везде задерживают. За... Ну, то есть платят белую часть зарплаты, да, остальное... То есть... Во вообще не платят? Нет, это подожди, ну, но вообще не платить не могут. Тебя. Могут, ты, ты, ты же не работаешь, ты предприниматель. Я не, подожди, подожди, ты меня не понял. А, серая mm. зарплата, да, это как бы говорят, когда у тебя, допустим, минималка, и, допустим, еще 50 тысяч у тебя в а, конверте. Все, все, я понял о чем-то. То есть черная зарплата, это когда у тебя 50 в конверте. Серая mm. – это когда у тебя минималка плюс конверт, и белая – когда у тебя все в белую. Не, я не уверен, что студенты на такие должности попадают. Да? То есть, возможно, такое есть, но я, например, на такое не попадал. Ну, я же говорю о студенческой работе. там, Типа продавец-консультант, официант, администратор, рецепции, вот такие а вот. А вообще продавец-консультант может что-то заработать? Ох, это может не что-то заработать, а заработать очень приличные бабки. Да? Например, просто такой пример, если мы устраиваемся работать в Adidas, где-нибудь в центре Москвы, там, я не знаю, на Арбате, вот, и продаем там, то мы зарабатываем больше 100 ксарей в месяц легко. Ну, в Москве, наверное, сотка не так много? В Москве сотка не так много, согласен, но если на провинцию делить, разно, ровно два раза подели, да, будет 50 тысяч для провинции, 100 тысяч для Москвы. Окей, okay, давай тогда какую-то такую, ну, просто, чтобы было конкретнее, да, вот я, допустим, студент, мне там 18 uh -huh. лет, я хочу заработать денег вообще в любом городе России. Вот куда лучше идти, куда не стоит идти. Понятно, то есть речь идет о том, чтобы просто подзаработать, да, не, не да. как карьерную. Ага. Смотри, значит, сразу второй совет, скажем так, устраиваемся на должность, где не нужно много теории учить, потому что ненадолго устраиваемся, и выбираем должность, например, продавца-консультанта. Чем ближе к городу, к центру города, тем лучше. Серьезно, вот чем ближе мы территориальных к центру, тем больше мы денег будем получать. Вот так вот. Ну, а это если будет. ездить далеко тебе и дорого? Ну, дорого почему? Потому что маршрутка дорого стоит, метро дорого стоит. Мне кажется, в Москве там какие-то пробки какие-нибудь дикие обязательно есть. Пробки есть, но если знать, где ездить, то это не проблема. Да и на метро в метро пробок нету. То есть устраиваемся в центре Москвы на какую-то работу? Чем какую ближе к можно... центру, да, тем лучше. Ближе к центру больше бабок. Ну, логично, да, Москва город большой. Mm -hmm. я Нужно думаю, понимать, что... что Москва, это как, знаешь, это у нас один город, а наш город, это как сколько? Как 10 наших, ну, как 10, допустим, моих городов, да. В нет, меньше? В Кирове нет, меньше. Меньше? Ну, Сейчас, можно... То понятно. есть еще больше, там, ну, то есть, там просто масштабы, я понял. Mm -hmm. Так, и сразу, Раф, еще один совет. Э -э, устраиваемся для того, чтобы подработать, поэтому за вот этот месяц, полтора, который мы работаем, мы берем чужие смены, если нас просят подменить, берем чужие подра подработки, ночные работы берем тоже. В общем, мех месяц впахиваем, прям, жестко впахиваем, и на выходе получаем, ну, очень много. Серьезно, за месяц поработать нигде не в центре, там, не в супермагазине, а так полтос поднять вот за ночные там выработки очень легко. Есть такой психологический фактор, как, знаешь, рассказывают просто, почему блокада Ленинграда, например, была очень сложной, потому что люди не знали, когда это закончится. И человеку психологически, как вот солдату в армии, да, дембель, всегда не так сложно, когда он знает, что, допустим, через месяц, через два это закончится. Mm -hmm. То есть, по большому счету, ты правильно говоришь, можно поставить себе цель два месяца проработать по максимуму, два месяца, организм молодой, можно выдерживать много, ты сам знаешь, работать можно очень много. Я, например, на себе это тоже понял, что работать можно и 12 часов в сутки. Реально работать, не сидеть. Поэтому мне кажется, что это хорошая схема. То есть один месяц, допустим, поработать, а потом вложить. Да, да. Ну, там, получается, не месть. Я вот как сказал, лучше устроиться в первых числах, либо в 15 числах, потом три недели отработать, получить аванс, и еще две недели отработать и уволиться. При таком раскладе мы получим максимально в короткие сроки зарплату. Получилось. А не будет проблем то есть потом с работодателем, что ты так просто берешь и Что ты увольняешь? Нет. Какие проблемы? На, просто, вот, знаешь, на таких нужно, должностях... Нужно все эти... А, проработать, ну... все, все, весь негатив, возможно. Ну, я, я понимаю, нет, проблем не будет, я постоянно увольняюсь, я же говорю. Я, на таких должностях текучка всегда. Оттуда люди уходят и приходят за месяц, не знаю, там меняется персонал просто постоянно. То есть никто... Сотрудников у меня в интернете очень много шабашников, терпеть не могу с ними работать вообще. Но это не очень приятно для работодателя, но это ужасно для работодателя. Но приятно для нас, потому что ничего не поделаешь. Вот такие вот дела. Просто у вас нет души, просто я понял. Возможно. Ну, самое главное, это бояться не нужно. Вообще не нужно бояться этой работы, значит, начальника, там, падлы. Абсолютно. Мы будем работать с такими же студентами, как и мы сами. Абсолютно такими же, да? Начальники. Же <laughs> Начальники далеко не все сволочи, да, попадаются. А если не попался, то мы все равно через месяц уволимся, забиваем на него болты и все. Так что главное, не бояться. Как вообще считаешь, страх сильно демотивирует? Да и я... сильнее всего демотивирует то, что они, во-первых, не знают, что хотят, а во-вторых, они боятся выйти из зоны комфорта. И это проблема практически у всех в разных возрастах. Во -во -во -во -во. А по сути получается так, что у тебя, когда ты боишься решать какую-то проблему, она просто накапливается. Это ну, самый лучший пример, который есть в жизни каждого из людей, наверное, это зубы. Да, то есть, если не лечить зубы 10 лет, то все прекрасно понимают, какими бы они хорошими не были, часто это чревато проблемами. Но они боятся лечить зубы, поэтому никогда не лечат зубы. Ну, некоторые, не все, да? Не лечи зубы 10 лет, и тебя ждут приятные сюрпризы, как финансовые, да, потери, так и потери тупо, ну, как бы тяжело потом будет лечить, что можно было раз в месяц просто, ну раз в год, да, просто предупреждать, ты теперь будешь лечить, то же самое здесь. Я мотивировал сейчас пойти к зубному, потому что я давно не ходил. Ну знаешь, просто эту ситуацию, то есть это как, или знаешь, как посуда, да, одну тарелку помыть, да фигня, а потом 15 тарелок у тебя, и ты такой, ого, То же самое здесь, то есть нужно как можно быстрее начинать, мне кажется, даже школьнику, студенту нужно... Устраиваться куда-то, работать, конечно. Конечно, и с лет 17, я думаю, вполне. Мой любимый Дмитрий Потапенко сказал примерно следующую вещь. Если на втором курсе студент до сих пор не работает, то он должен жить в коробке из-под холодильника. Интересно. Красиво, но я думаю, что абсолютно справедливо. Я на втором курсе как раз и пошел на работу. Первый курс катал вату, ничего не делал. Ну, я несколько раньше, я еще в институте начал, ну, как, поступив в институт, я уже работал, как У нас было очень весело, у нас декан вызывал нас, почему у нас, ну, не, там много было долгов, хвостов, я же вообще нифига не делал в институте практически. Вот, нас вызывал декан, и, ну, и всех типа дрючил по очереди, да. Спрашивал, почему там, типа, столько хвостов? Ну, я не знаю, там, ну, я исправлюсь, знаешь. А потом, а когда меня очень доходит, я говорю, блин, мне некогда, у меня веб-студия своя, просто, говорю, у меня пять человек работает, не успеваю. Как он к этому отнесся? Она говорила, что ну там же диганжи была. Она говорит: А что, говорит, ты на заочку не пойдешь? Я говорю, так я в армию, чтобы не пойти, поэтому на очке. хорошая отмаза, Да. Здорово. А ты, кстати, почему в армию не пошел? Я в армии был. А ты был в армии? Да, да. Ничего себе, Меня выперли меня потом из Вузика в итоге, я в армию пошел. Но там долгая история, я хочу перед призывом, думаю, что сделать выпуск, где расскажу, как я в армии выживал. Как я в армии нагибал на самом деле. Мы по судам ходили все давай, Там давай. хитрая схема, там реально хитрая схема, как по сути в России можно в арми... откосить от армии, при этом попав в армию. Интересно. Я, я даже думаю, я я пос... посмотрю. А мы к призыву это, я думаю, что к призыву mm -hmm. мы это и расскажем. Будет забавно. Вот. Понятно. А что обещал наш сегодняшний товарищ? Товарищ обещал, что у него на канале будут ролики про заработок в офлайне с нуля. Черт. Я не просто обещаю, они там уже есть, да? Я... Как пройти То есть, с обещанием? Грубо говоря, получается, это такое темная сторона моего канала, потому что у меня канал добра и позитива, радости и счастья. Да, заработок в интернете с нуля. А у тебя канал зла негатива. Как это еще? Чего сказать? Канал жесткий работы. Заработок в офлайне с нуля. Он называется, да? Ну, называется ну, он не так, но да, Ну, суть. у него подача, подача. У нас все каналы теперь называются «Заработок где-то с нуля». Заработок на помойках с нуля, заработок на бутылках с нуля. Поэтому, может, здесь тоже такой вариант. Да, ну, в общем, как войти в новый коллектив, там, как пройти собеседование, вот такие у меня суть в этом. То есть это будет полезно для кого? Для студентов 18 лет, да, 19, 20, 25, 30, да для любого человека, который на работу идет устраиваться, да, по сути? Ну, да, по сути так. Любому, кто хочет работать, будет полезно. Давай, ну, Даш, два самых интересных видоса. Мы вот здесь вот слева и справа, справа и слева, я не знаю, где право, где лево будет, разместим аннотации и ссылка на твой канал будет в описании. Спасибо, и ребят, что смотрели. Кстати, есть интервью со мной же у тебя еще, поэтому тоже можете по этому. По ссылке перейти. Да, есть со мной интервью. Так что это у нас коллаборейшн. Все, ребят, всем спасибо. Удачи. Пока. Как я был в маске хорош.